Вопрос был относительно грядущего Самайна, и вот сейчас настало время на него ответить. 1 ноября в Самай стихия Земли уходит на покой на полгода. Соответственно, вы в погруженности в Землю почувствуете это как никто. У вас есть уникальнейшая возможность осознать этот уход на покой. Как, как будто бы это происходило с вами, то есть все то, что сейчас переживает земля, все тоже будет переживать и ваш разум, попробуйте это оценить, что в этот момент происходит с ней, что в этот момент происходит вокруг, ведь осталась еще стихия огонь, которая не спит пока и уснет в свое время на йоль, что будет происходить со днем внешним, что будет происходить с землей внутренней. И это вам нужно исключительно для собственного опыта. Если ты хочешь познать Бога, говорили древние, стань Богом, и у тебя получится его познать. Вот если ты хочешь познать землю, познай землю. Уникальная возможность, которая, собственно говоря, раскроет вам Землю во всем объеме. И когда это произойдет, подчеркиваю не если, а когда это произойдет, познать любую другую стихию на этом фоне вам уже вообще не представляет собой труда. Но это что касается, вашего магического включения в, в стихию Земля и в процесс ее засыпания на Самайн. Конкретно на Самайн как лицо социальное, при всем при том, вы должны будете а, почтить этот праздник, как положено почитать в этом мире, когда люди провожают землю. Это, безусловно, связано с культом предков, то есть это идет процесс кормления предков, но это в большей степени важно для общины, чем для индивида. Поэтому, если вы работаете вместе с семьей на этом празднике, да, то имейте в виду, что почитание предков является основным, основной задачей для рода, для семьи, для себя же лично, постарайтесь закрыть все долги. Вот, ну по возможности, да, в этот момент происходит как бы подведение итогов и боги смотрят на человека. Раньше в древние времена все клятвы и гейсы брали от самайна до самайна. То есть, если в течение года ты весь свой гейс выполнял, если ты был честен перед самим собой, перед богами, перед которыми ты клялся, то боги в следующий Самайн обязательно это распознают, обязательно это увидят и вынесут свой вердикт. Сын ты богов или болтун? Слово доброго не стоящий. Вот поэтому помните об этом, да. Начиная с Самайна, начинает лететь по охоте, по, по, по земле, по мирам, дикая охота Одина. В какой момент, в какую, в какую секунду, в какую минуту он достигнет ваших пределов и посмотрит внутрь вашего разума. Никто не знает, до Йоля будем бегать. Вот поэтому Будьте готовы всегда. Максимальная честность все это время. Не врать ни в коем случае, даже по мелочи. Прикусите себе язык три раза в четырех местах, только чтобы не врать. Это очень важно в настоящий момент. Научитесь распознавать правду и ложь и никогда не лгите сами. Ради уважения той, в чем лоне и в чем разуме вы будете находиться. Она от человеческой лжи пострадала сильно. И это вам тоже предстоит почувствовать. Возможно, будете лучше знать, что такое грязь. Не только физическая, но и информационная. Как она воздействует на Землю. Расскажите об этом, когда будете готовы об этом рассказать.